Сеньора. Как дела у вас? Хорошо, спасибо. У вас как? У нас все, ну так. Первый раз тошкаете? Нет, а. не, не первый. Здесь очень много раз. А, да, хорошо. Ну как вам работается здесь? Да, хорошо, уже 4 года почти. Четыре года. Да, Привыкли да, уже, да. родной город, родная страна. Да, да, Лучше, сказать. чем Италия. А... Ну, я, я понимаю вас. <laughs> я вас понимаю. Скажите, пожалуйста, у вас вот я видел на дровах вы готовите, да? Да, да, да, да, пицца на дровах. Все, все идеально, эксклюзивно. Да, все да, прям. Свой из Италии, сирия из Италии, томата тоже из Италии. Uh -huh. Все как положено. Ну что, спасибо большое огромное. Будем <laughs> присылать вам гостей. Пожалуйста. Будем очень рады. Грация, <laughs> сеньор. Prego, prego.